Здравствуйте, мои хорошие! Связался у меня в подарок вот такой милый детский плед узором вафелька. Узор на самом деле очень простой, но смотрится шикарно. Узор этот текстурный, объемный, рельефный и очень хорошо держит Форму. Он, конечно, подойдет не только для пледа, но и для других изделий, например, для кофточки, снуда, кардигана или жакетика и так далее. Тут главное правильно подобрать плотность, так как узор сам по себе плотный. И, Например, для пледа мне нужно было полотно более эластичное, поэтому я выбрала крючок на номер больше, чем если бы я, например, вязала жакетик этим узором. Связала я этот плед из пряжи Alize Cotton Gold Fine 660 метров на 100 грамм в две нитки. Ну, такая пряжа есть и метражом 330 метров на 100 грамм. Ну, а для тех, кто захочет вязать именно из такой пряжи, то лучше, конечно, выбрать метраж 330 метров, чтобы не тратить свое время на распутывание нити, взятой из середины мотка. Я на перемотку пряжи в клубок, в две нитки, одну снаружи, другую изнутри, затрачивала от 40 до 55 минут своего драгоценного времени. Ваше время также драгоценно, поэтому я хочу вас от этого уберечь. Состав этой пряжи 55% лопок и 45% акрил. Размер пледа я связала 90 на 80 и вес у меня вышел 697 грамм. Вязала я этот плит крючком номер три с половиной. Но если бы у меня возникла такая вот необходимость, ну, допустим, еще раз связать такой же точный плед, то я бы в следующий раз взяла бы крючок номер четыре, чтобы полотно было более, еще более эластичнее. Поэтому советую связать небольшой образец разными номерами крючка и определиться с плотностью узора. Сам узор формируется из двух видов столбиков: это обычный столбик с накидом и лицевой рельефный столбик с накидом. Первое, что нужно сделать, это набрать цепочку из воздушных петель, равную задуманной вами ширине пледа. При измерении цепочки натягивать ее не надо. Раппорт узора равен 2 ряда и 3 петли, плюс 3 петли для симметрии. Я для своего пледа набирала 225 петель. А сейчас для образца наберу 12 петель, чтобы показать начало, середину и конец ряда. Что входит в эти 12 петель? Это 3 раппорта плюс 3 петли для симметрии. На схеме этого узора показано, что в начале ряда нужно вязать 3 петли подъема. Но я вязала 2 петли подъема, так как учитывая толщину пряжи, высота столбика из 3 воздушных петель мне не подходила. И цель моя была уплотнить края пледа, так как я не планировала дополнительные обвязки края. И чтобы края в дальнейшем его применении не растянулись и не зафолдили. 12 воздушных петель набрано. Теперь набираю 2 петли подъема. 1, 2, и далее буду вязать четвертую петлю от крючка. Петля на крючке считаться не будет. Формирую накид и считаю петельки. 1, 2, 3, и вот она четвертая. В четвертую петельку провязываю столбик с одним накидом. Вот так. И у нас уже два столбика. Один из воздушных петель подъема, и второй мы провязали столбик с накидом. Итак, вяжу по столбику с одним накидом каждую воздушную петельку. Раз я набирала 12 воздушных петелек, и у меня должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Каждый раз в начале ряда я всегда провязываю 2 петли подъема. Накид разворачиваю и далее смотрим. Вот над этим столбиком мы набрали воздушные петли теперь в следующий столбик вяжу лицевой рельефный столбик для этого обхватываю его крючком вот таким образом предварительно сделав накид захватываю рабочую нить протягиваю ее и провязываю как обычный столбик с одним накидом вот так Далее два столбика с накидом обычным способом. То есть вот этот столбик мы провязали. Вяжем над следующим столбиком. Накид. Над этим провязали, вяжем над следующим. Вот он раппорт. Три столбика. Один рельефный лицевой и два простых. Накид. Следующий будет рельефный лицевой столбик. Далее два простых столбика с накидом. Второй раппорт провязала, провязала второй раппорт и вяжу теперь третий рапорт. Накид, рельефный столбик, накид, два обычных столбика с накидом. Вот и провязала три раппорта. А вот эти вот первый столбик, второй и третий, это петли симметрии. То есть сейчас я последний, предпоследний столбик я вяжу рельефный лицевой столбик с накидом. И последний столбик я вяжу с накидом под воздушные петельки. Вот так. Первый ряд узора готов. Далее опять набираю две петли подъема, разворачиваюся. И далее будет раппорт такой, один столбик с накидом обычный и 2 столбика с накидом рельефных лицевых. Формирую накид и далее над первым столбиком у нас набраны воздушные петельки. И над вторым будем вязать обычный столбик с одним накидом. Вот так провязываем столбик с одним накидом. Накид. Далее будем вязать два столбика с накидом рельефные лицевые. Для этого обхватываю крючком тело столбика. Вот так захватываю рабочую нить и провязываю его как обычный столбик с одним накидом. Накид. Следующий столбик вяжется точно так же. Вот это есть раппорт второго ряда. Один столбик обычный с накидом. И два столбика рельефные лицевые. Второй раппорт, третий раппорт провязываю обычный столбик с одним накидом и два столбика рельефные лицевые. И второй ряд заканчивается на два обычных столбика. Один вяжется в верхушку столбика предыдущего ряда. А второй под воздушную цепочку. Вот так. Вот Это получается изнаночная сторона. А вот это лицевая. То есть один квадратик. Формируется за два ряда. И так продолжаем вязать на необходимую вам высоту пледика. Сейчас здесь у нас три ряда: один подготовительный, первый это подготовительный, второй это первый ряд раппорта, третий ряд это второй ряд раппорта. И далее будем вязать, повторяя второй и третий ряды. Сейчас вяжем как второй ряд: первый рельефный столбик с накидом и два обычных столбика с одним накидом. Повторяем раппорт один рельефный столбик с одним накидом, Два обычных столбика с одним накидом. Третий рапорт рельефный. И два обычных. Заканчивается ряд на рельефный столбик. и столбик обычный под воздушную цепочку. Далее опять две петли подъема, разворачиваемся, накид, и следующий ряд вяжем как третий ряд. То есть первый столбик будет у нас обычный и два столбика рельефных. Следующий раппорт – обычный столбик и два рельефных. Следующий раппорт, обычный столбик и два рельефных. Заканчивается второй ряд раппорта на два обычных столбика, один из которых вяжется в вершину предыдущего столбика, а второй вяжется под цепочку воздушную. Так. Итак, продолжаем вязать на необходимую вам высоту, повторяя второй и третий ряд раппорта. Старалась показать очень подробно. Надеюсь, что всем все было очень понятно. А если все-таки остались у вас вопросы, то пишите их под этим видео. Всем желаю красивейших пледиков. Бежите с удовольствием. Интересно, конечно же, увидеть этот пледик и в других цветовых вариантах. Поэтому оставляйте ссылки на ваши пледики под этим видео. Друзья мои, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И жмите колокольчик, чтобы к вам приходило уведомление о новом видео. И еще на канал вы можете посмотреть и другие видео. И увидимся в следующем видео. До встречи!